Все, конец, конец бедной жизни, нахер, все. Если вы ощущаете дискомфорт кожи лица, кожи рук, не проблема. Приезжайте на тай на Таймыр и вы забудете о этом недуге. И ты полон сил и энергии надо всех приветствовать на моем бесплатном обучении за 2000 рублей я расскажу вам как стать миллиардером кстати хомяк проходит этот курс уже второй раз хомяк у хомяковите плохое плохое соединение Наверное, хомяк находится на островах ну ладно я думаю что он прекрасно подтвердит мои слова о высоких заработках Итак, начнем принято мною решение о том, что 35 декабря мы будем объявлять нерабочим днем. Да что ты, черт побери, такое несешь. Купили, короче, малому игрушку в детском мире, смотрите. Что, ты шахту брить будешь? Дима, mm. может, попробуем ролевую игру? Какую? Ну, ты будешь врачом, а я пациенткой. Прикольно, давай. Да в смысле нет свободных да коек? Да девушка, в прямом нет и сейчас свободных коек нигде. Дима! Маску наденьте и выйдите. Мужиков гораздо больше волнует платье, когда, когда из-под юбки чуть-чуть ножка видна. Вот что волнует мужика, а не когда оба провода оголены по самую розетку. Братан, смотри, пранк, пранк. Братан, братан, ты чё? ты же вот здесь вот сделал. Здорово, здорово. Подождите, подождите, вы прям так вставили ее? Минутку. Ну, на сухую, прям вот так вот всунули. Смазать на почему нет? Вы всегда так вставляете, я извиняюсь. -мо! Ну конечно! Дима, блять, опять ключи забыл. А я все решу. Welcome Ой, а, Семен Эдуардович, так вы до дома не ходили? Вы тут спали? Так вы что спите на рабочем месте? Это мужская цепь Арго. Великолепное украшение и красивый подарок любому мужчине на любой случай жизни. Она символизирует силу и мужественность и прекрасно подходит для любой ситуации. нормально. О, нормально. Нурлан, здравствуйте, это Алексей из Гуанчжоу. Ваш товар готов. У вас самовывоз или нам доставить до дверей? Нурлан, привет, это я Лёса из Гуанчжоу, брат. Твой товар Гондова. Ты сам придёшь или мы к тебе придём? Еще хотели узнать насчет оплаты за предыдущие заказы. И все это, дай мини деньгара позараста за предыдущие заказы.